Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. В 2005 году на одной из прямых линий прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения пенсионного фонда. Но ведь мы знаем, пенсии и так сегодня довольно скромные. Несоразмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны. Мы перед ними в огромном долге. Может быть, следует продолжить наращивать финансирование пенсионного фонда? За счет федерального бюджета покрывать его дефицит? Уже говорил, что для этого пока есть ресурс, Они действительно есть. Хитро эту. писью к носу подтянуло. Поэтому, считаю, необходимо уменьшить предлагаемые законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Вот это поворот! Далее. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по, по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. При проведении изменений нельзя действовать по шаблону, что называется просто чех. Мы должны учесть, учесть особые условия жизни и труда людей. Без всякого переходного периода, без сохранения, без сохранения целого ряда льгот в долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасной стороны. Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу. Это просто праздник. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?